всем привет с вами марат компания фундамент спб сегодня мы заехали на объект где мы заливаем самую большую фундаментную плиту в истории нашей компании площадь строения 1600 метров квадратных сегодня одной заливкой принимаем примерно 650 кубов бетона значит чуть-чуть об объекте расскажу объект этот назначение его фундамент под склад в перспективе здесь будет возводиться каркас из ластыка конструкции, на которую будет навешиваться сэндвич панели в рамках реализации фундамента также заливается пандус с уклоном по которому в перспективе будет заезжать уже техника, которая осуществляет складские функции помимо того, что этот фундамент является опорой под здание также этот фундамент будет являться полом в этом складе поэтому Помимо бетонных работ, здесь мы проводим работы по устройству финишного пола, по затирке конструкции с мастер-топом. Мастер здесь были проведены большие работы по устройству основания под эту конструкцию. Были заложены инженерные сети, такие как воды электричества, канализации, проложена дренажная система. Ливневая трасса проложена для отвода воды дождевой Крыши. Проведен монтаж опалубки, армирование конструкции. Про армирование немножко больше расскажу. В целом изначально у нас была задача залить фундаментную плиту с ребрами вниз. То есть в зонах опоры колонн было уширение конструкции до 600 мм. Сама фундаментная плита была 200 мм. После сравнения технико-экономических показателей, показателей по нагрузкам, мы пришли к тому, что проще залить обычную плоскую плиту с ровным основанием внизу, потому что в целом объем бетона одинаковый. На армирование балок, ну, уширение вниз, уходило больше арматуры, но ну, и в целом процесс был более трудоемкий, соответственно, дорогой. Поэтому мы приняли решение заливать плоскую плиту. Можно обратить внимание, на этапе армирования как раз мы... Ну, не на, на этапе проектирования... Как раз мы заложили усиленное армирование в зоне опоры будущих колонн этой конструкции. Здесь стандартное армирование, ячейка 200 на 200. Арматура здесь применялась 12, ой, 14 и 16 диаметра. В зоне опоры колонн здесь более частый шаг. Шаг арматуры 100 мм. Есть усиленные стержни вот эти из, наверное, это 18-я арматура. И в перспективе в эту конструкцию Уже на химанкера будут садиться Колонны э И будет монтироваться металлокаркас Можно обратить внимание, что Из самой плиты нет никаких арматурных Выпусков, нет анкерных закладных э Здесь Совместно с подрядчиком По устройству металлоконструкции Обсудили, он сказал, ему проще В перспективе уже разметиться На самой плите и за забурить анкера Туда, куда ему будет удобно Поэтому мы пошли по этому пути. Сейчас на этапе бетонирования мы уже залили примерно 60-70% плиты. Принято на текущий момент порядка 400 кубов бетона. Бетонирование началось примерно в 6 утра. Нет, вру. В 6 утра здесь приехала техника. Сам бетон пошел в районе 7-8 часов утра. Уже часть бетона начала набирать прочность. Уже затирочные машины уже на поле. Уже часть бетона Оттерто, Ребята сейчас наносят топпинг и начинают уже его дальше втирать в конструкцию. Параллельно у нас, соответственно, продолжается процесс бетонирования. Только что от отлили миксера, сейчас ждем, завода еще подъедут машины. Само время бетонирования на объекте составит порядка где-то 12-14 часов. Затирка будет производиться в районе суток. В течение этого времени ребята должны затереть поверхность. У нас здесь в плане выдать ровную гладкую поверхность, так называемую зеркальную. Ну, то есть он будет блестеть. Были, наверное, в больших там, торговых центрах типа метро или ленты. Там можно было увидеть, что на полу нет керамогранита, там просто бетонный пол. Соответственно, здесь такая же задача создать такой бетонный пол. У него есть ряд преимуществ по сравнению ну, с тем же керамогранитом. Например, он не пылит. Он не требует дальнейших каких-то вложений, ну и потери времени на этапе строительства. В целом для устройств, для движения тяжелой техники он отлично подходит, потому что он не скалывается. Топинг, который мы применяем, это вот этот Мастер Топ 450. Он э, применяется как раз для упрочнения верхнего слоя бетона. То есть вот ребята сейчас при помощи дозатора его нанесли. Можно увидеть э, вот этот порошочек, где ребята подливают водичку этот уже слой при помощи затирочных машин он втирается в верхний слой тем самым его доуплотняет до упрощняет. сверху создается такая плотная цементная корка которая прекрасно справляется с механическими нагрузками от движения любой техники в целом если что-то падает он не скалывается Ну, для вот как раз задач по ну для таких промышленных нужд или для общественных зданий ну, такие бетонные конструкции вполне хорошо подходят для затирки здесь применяется три типа затирочных машин есть у нас двухроторные вот мужчина на нем катает два человека катаются на них и поворачиваются они применяются как раз на больших площадях очень удобно сразу две лопасти труд ну большая выработка помимо этого есть такой же 900 диск однороторная плита это для устройства каких-то Примыканий или мелких углов И есть вот такая маленькая кромочная машина 600 А ей как раз затирают Самые углы конструкции Можно подойти поближе посмотреть Для того чтобы по периметру У нас создавался тот же рисунок Ну именно поверхности бетона Как и в центре вот эта кромочная машина стоит. Ну, вот можно увидеть, вот еще, вот можно увидеть, стоит кромочная маленькая 600 и 900-ка побольше. Опять же, процесс затирки бетона, это э, процесс, который нельзя останавливать. Ну, то есть, начали тереть, надо его дотереть до конца. Если какой-то момент упустить, не вовремя начать затирать, или ломается затирочная машина, ну, или просто там как-то присниться и пропустить момент бетон уже вернуть к той консистенции в которой он может затереться уже невозможно и рисунок на самой поверхности создать будет тот который хотелось бы невозможно после этого можно только полировать бетон но это более сложный процесс дорогостоящий ну и в целом ну вот данная технология более оптимальная и эффективная Именно мастера, которые занимаются затиркой бетона, это люди, которые чувствуют бетон, понимают, когда, в какой момент лучше начать эту затирку. Если, говорю, там пол, ну, час раньше или час позже начать, или в какой-то момент тереть слишком много будут ямы, или начать тереть будут бугры, там своя специфика этой истории. И тут уже нужен именно большой опыт и понимание, как себя ведет бетон. Бетон мы укладываем при помощи двух бетононасосов. Бетон насоса у нас 36 сразу с двух э, сторон это больше? 41? 42? да, значит бетон мы заливаем при помощи двух насосов. у нас есть 36 и 42 насос э, заливаем сразу с двух сторон э, миксера подходят и туда и туда, работают две бригады бетонщиков, бетон мы выравниваем под ротационный нивелир вот у нас стоит сама голова от этого нивелира ребята, вот там с приемником. Вот можно человек увидеть. Человек стоит э, с, э, с рейкой. Они видят эту отметку и под нее этот бетон выглаживают. Соответственно, после этого уже у нас начинают работать ребята, которые занимаются затиркой бетона. Нам очень нравится заливать такие конструкции. Э, можно увидеть мастерство. Сложный процесс именно организации самого процесса бетонирования. Сейчас на стройке находится порядка 16 человек. В моменте у нас есть здесь производители работ, мастер монтажных работ, три бригадира по бетонным работам, ну и много сотрудников, которые именно занимаются укладкой, затиркой, выравниванием бетона, кто-то занимается где-то на опалубке стоит, выравнивает, ну вот такой вот интересный процесс у нас здесь протекает. Процесс затирки бетона выглядит следующим образом, сначала ребята вот на блинах так называемых, это плоский круг можно увидеть, на котором он ездит, они затирают верхний слой, топят Щебень, который находится в бетоне, ну, упрочняет, уплотняет его сверху, тем самым выдавливая цементное молочко наверх. Можно увидеть, что здесь у нас такая каша получается. И после этого уже при помощи лопастей ну, снимают блины и уже лопастями, увеличивая точечную нагрузку, начинают втирать вот это цементное молоко, прессовать, прессовать, прессовать его. И в процессе набора прочности получается вот эта очень прочная корочка блестящая, которая как раз является финишным полом. Спасибо тем, кто смотрит, кому интересно, пишите вопросы. С вами был Марат, Фундамент СПБ. Всем пока.